Приветики, друзья! Вы на канале Эллин Старс. И сегодня у нас новогодний челлендж Торт в лицо. Но прежде чем я начну, пока... Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки И не забудьте нажать на колокольчик Поехали! Итак, поехали! Да. А Чувачи? Чувачи? Да. Чувачи! Я, да, как всегда, Вер. проигрываю Первый, О боже, так, а что? А покрутить? Десять раз Двадцать, не хочешь? Три ого Раз, Раз Два Три Правильно, сладкий, правильный, слой, правильный слой. Держи Барабанная дроп. Что с моим голосом? Так, сиди. А, стой, стой, стой. Я вижу двойку, да Пусть будет двойка Раз, Раз пять, Два три. А -а -а. Я... Сейчас я... я как наемся. Сегодня я знаю. Что попадет сверка. Сверка. Сверка. Сверка. Сверка. Сверка. Сверка. Сверка. Сверка. Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Точек Четыре Четыре Давай И... В голову погоди куда? Давай, давай Вот так Раз Два Три Четыре Блин, ну блин Опять я не видел пусть крутится, все Пять, четыре, два. Ладно, давай, все Нет, только нет. Так что? Алинки на очередь. Давай, Алинка. Очередь. Давай. Четыре. Три. Садят. Давай. Раз. Два. Смотри. В глаза попало. Куда идешь, смотри. Теперь. Я кушать, стоп, крутить буду я. Стараюсь. Кушать, крутить. Два. Так. О, не, только нет. Раз. Ух. Ух, два. Два. Ух. Алинка, держись там. Мы за тебя подержим кулачки. Я тебе покручу. Не, она слабая. Подержку Алинкой, мой ты мой Эй, Да, курки еще раз, короче Один, блин я Давай блядь, с уже получило, он знает, как это да ты а? Давай, давай. А? ты мне один Уи. Ему, не надо Или а? Перезапуск 21 21 <мотра> 21 Какие четыре это Покажай Мое желание исполнить Твое желание? Иди отсюда <смотра> Ой, твою Раз Раз Паника Два Я люблю совпадение Стой, стой, стой. Спасибо, папа. Сладко. Сладко, давай. Сладко, давай. Сладко, давай. Сладко, давай. Сладко, я, короче, выиграл Нет. Ты иди отсюда! если все-таки еду. Что? Открывай тоже, я буду сейчас ее использовать Погнали! Погнай, И... будет причерк да? Да-да Один <смех> ну, Класс огонь <Денис>, хорошо Раз <смех> Не успел! реагировать сразу все О, вот Четыре Какие четыре? Четыре! четыре. Пока! У меня Тело четыре. четыре? Держись! четыре Иди. Радуйся жизнью Давай, крути! Раз! Это только первый. Два. Три. Четыре. Ну а что это было? Очень крутим. Два. Так -а -а. Раз. Это было два? Нет. Нет, в смысле, нет. Ух, маленькая <Стит> да. Стоп, стоп, ну, стоп. А давай. Там, э, вроде бы а, Крути, крути, крути а, вроде нет, бы Оно э, остановилось сейчас. Да, а оно остановилось, крути с... <Стит> тоже Не Не попадется Да. Ой. Сколько было? Два е Еще, еще два. два Давай еще два Давай Три Ооо Какой, какой слезняк Ой, ой, падает Оо О, на тебе еще Не? Смотри какой нос, ты Как скрин, скрин. Что ты делаешь? Это. Так, Давай. какой счет? Я уже не помню, мне кажется, что... Напишите Напишите, да, какой счет Кто выиграет Кто выиграет? Так, у меня Два Хорошо. Так, я разобрал эту систему Держи от меня ее подальше Алина, болей за братика блин, да, болей Раз Чего ты так Два на, держи, ты пойдешь. Давай крутили. Крути. И. Вскоре. Ну, Пропуск у нее. Ееет. Ее! Нет! Нет, Нет! Нет! Нет просто. <смех> <смех> Классно! <смех> Эй, нормально крути. Хальчик. Два. Давай, два, давай. <смех> давай. Давай нормально, давай Не надо, не надо, не надо. Ближе, Роза. Ближе лицо. Давай, ближе. Суне туда. Еще раз. Алинка, ты надо больше засовывать личка туда. Я не хотела. Нет, давай, Серега. Только не группа. Ну что ж, мне пропасть. Не честно, вот именно, не честно. Вот, все, да. Вот, вс, у тебя три У тебя три, у меня пробусь. Давай, ешь. Давай. Крути. Все, кручивай. Один. Значит. Ну-ка. Я, я боюсь! Да Все, короче, я здесь себе кручу. Пока! Смотри! О, о, Нет о, о, <звёзд3> <Кто -то попало. звёзд3> не Прокрутил. прокрутил Нет, нет ты не прокрутил. Сколько здесь крутил? Прокрутил? Прокрутил? Нет, нет, нет, Сама, сама. Три. Нет, пробуешь кода? Какой Давай, Сереж, давай, давай. В смысле, давай, сколько можно, Олень, не жульнича, все. Не жульнича. Что? Мозг не падает, А там готов. Четыре. Ахахаха. Нет, быстро Еще раз еще? <свят> <Учё? свят> на этом мы прощаемся. Да, я <свят> Алина, прощайся с ребятками. <свят> Всем пока, подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк. Всем пока. Выливайте за меня. Пока-пока. <свят> <свят>